Госуслуги.ру помогут вам в любой ситуации. Со свадьбой. Подать заявление в ЗАГС и заменить документы после замужества. Оформить ребенку свидетельство о рождении и прописку. Записать в садик. Получить или заменить права и поставить автомобиль на учет. Оплатить налоговые задолженности и сэкономить половину на штрафах ГИБДД. Оформить себе и детям загранпаспорта и отправиться в путешествие. Пошлины на портале Госуслуг со скидкой 30%. Госуслуги. На все случаи жизни.